Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Алла Вишневецкая, и это гороскоп для знака Рыбы на январе 2020 года. Прежде чем мы приступим к подробному рассмотрению событий этого месяца, спешу поделиться с вами очень радостной новостью. В этом месяце стартует новый набор в мою школу астрологии. Поэтому, если вы хотите научиться анализировать натальную карту от А до Я, то приглашаю вас присоединиться. Записаться в школу можно через мой сайт, либо через почту. Все данные я оставлю под этим видео. Каждый, кто проявит желание обучаться, получит первые уроки в подарок. Дорогие рыбы, в январе 2020 года у вас будет заполнен 11 сектор гороскопа, который отвечает за группы, коллективы, друзей. Скорее всего, для вас будет очень важно быть нужным другим людям, быть полезным другим людям, но при этом вы будете преследовать свои интересы и будете стараться, помогая другим, иметь определенную выгоду для себя. Это период, когда могут решаться важные вопросы, связанные с вашей работой, с коллективом, в котором вы находитесь. Это период, когда вы можете делать определенные выводы о своих друзьях и о тех людях, которые вы ранее считали своими единомышленниками. В целом, можно сказать, что январь — это очень активный в социальном плане месяц. Скорее всего, вам предстоит иметь дело со многими людьми. Это может быть месяц, когда вам придется очень много общаться с самыми разными людьми, и при этом вам нужно будет находить с ними общий язык и правильно выстраивать коммуникацию. И в этом плане может наблюдаться определенная перемена. То есть вы будете для себя делать определенный вывод, каким образом вам стоит позиционировать себя в отношениях с другими. С 1 по 6 число Меркурий и Юпитер будут в соединении с Южным узлом в вашем 11 секторе. Это будет очень интересный период, когда будет очень много общения могут быть какие-то важные, интересные новости. Это время, когда вы можете посещать людные места, интересные мероприятия. Это время, опять-таки, когда вы не чувствуете себя одиноким, вокруг вас круговорот событий, и вам только остается выбрать, куда именно пойти и как именно провести свое время. Поэтому старайтесь... Соглашаться на интересные предложения. 3 числа Марс на полтора месяца переходит в знак Стрелец в ваш десятый сектор. Этот сектор отвечает за карьеру, достижения, наши высокие цели. И когда планета активности Марс входит в этот сектор, то для людей обычно важно заниматься теми вещами, которые они считают перво… первостепенными. То есть это желание не размениваться по мелочам, а вот именно посвящать свое время чему-то действительно стоящему, действительно важному. Поэтому для вас в ближайший период времени будет очень актуально определить те сферы, которые для вас на первом месте, и то, чему вы готовы уделять много внимания, и те сферы, которые для вас не настолько важны. Учитывая то, что сразу после перехода Марс будет делать благоприятный аспект к вашему финансовому сектору, то, скорее всего, вы будете отдавать предпочтение тем сферам, которые приносят хороший доход. То есть, если выбирать между тем, что полезно, тем, что было бы неплохо сделать, вы будете все-таки тратить свою энергию на то, что принесет вам реальный доход. То есть будет наблюдаться... В начале месяца особенно сильно материальное заинтересован. Седьмое и восьмое число ⁇ это период для вас, когда вы будете максимально включены во все, что происходит вокруг вас. Дело в том, что планета коммуникации Меркурий, а также планета активности Солнца будут делать аспект к вашему управителю Нептуну. И, этот аспект будет объединять социальный дом и дом вашей Личности. Поэтому этот период достаточно активный в плане вашего взаимодействия с другими людьми. Это время, когда вы можете посещать какие-то мероприятия, где есть много людей. Это также период, когда вы можете активно проявлять себя в каком-то коллективе, в обществе. В любом случае, ваше мнение и ваше слово будет иметь большой вес в той среде, в которой вы будете находиться. 10 января будет полутеневое лунное затмение в 20 градусе знака РАК в вашем пятом секторе. Этот сектор отвечает за детей, хобби, творчество. Лунное затмение — это всегда завершение какого-то процесса, либо кульминация. Это затмение принесет какой-то важный результат вашей творческой деятельности, если она имела место в вашей жизни. В контексте детей это затмение может принести какой-то важный результат в их деятельности. Например, это награда, диплом, это новый статус. То есть это всегда переход на какой-то новый важный этап в жизни ребенка. Также это затмение может сосредоточить ваше внимание на темах отдыха, развлечений, может появиться возможность куда-то съездить, отдохнуть, новые идеи по поводу того, как бы вы хотели провести свой досуг. 11 числа планета неожиданностей Уран разворачивается в вашем третьем секторе. Во-первых, дорогие рыбы, это может быть эм, какое-то известие, новость, которая вас очень сильно удивит. Это может быть предложение совсем неожиданное куда-то съездить. Это может быть спонтанное решение обучаться, получать какие-то новые знания, новую информацию — в целом, я бы советовала вам быть поаккуратнее за рулем и вблизи этой даты не планировать поездки, так как все-таки уран дает такое достаточно сильное возбуждение для нервной системы и не всегда это хорошо, если вы водитель. Поэтому лучше серьезные поездки вблизи этой даты не планировать. 12-13 числа Будут дни, которые можно назвать силовой точкой этого месяца. Две очень серьезные планеты — Сатурн и Плутон — будут соединяться. Это соединение бывает крайне редко. Кстати, об этом я уже несколько месяцев назад снимала видео, как это повлияет и на мир в целом, и на каждый знак Зодиака. Помимо того, что эти две планеты будут соединяться, к ним еще подключается Меркурий и Солнце. Это все будет происходить в вашем 11 доме. Безусловно, это важное событие, которое повлияет на вашу работу, на коллектив рабочий. Могут быть какие-то серьезные перемены, перестройки. Может быть желание даже бросить эту работу и устроиться на какую-то новую работу. Возможно, вы будете увлечены каким-то новым проектом, который будете считать более перспективным. Тем более я сказала, что в начале месяца у вас будет сильная материальная заинтересованность и может появиться альтернативный источник дохода, который даст вам возможность поверить, что удача вас ждет в каком-то другом месте, а не там, где вы работаете. Может быть еще такой вариант, что это будет касаться ваших друзей, людей, с которыми вы, например, работаете в одной команде. Если у вас есть свой бизнес, если вы особенно этот бизнес строите с компаньонами, друзьями, то, скорее всего, вы придете к выводу, что нужно что-то менять. И вы можете быть склонны отправиться в свободное плавание или делать какие-то серьезные изменения. В целом будьте внимательны к тем, серьезным темам, серьезным изменениям, которые будут происходить в январе этого года, поскольку эти тенденции будут так или иначе проявлять себя на протяжении всего 2020 года, особенно в первой половине этого года. 13 -го числа Венера переходит в Рыбы, в Ваш первый сектор, и в ближайшие три недели Венера будет приносить Вам очень много положительных эмоций, а также возможны даже финансовые вознаграждения. В целом, когда Венера проходит по Первому Дому, обычно у людей более радостное настроение, и больше желание коммуницировать, заводить новые связи, знакомиться с кем-то. Это может проявляться как успех в личной жизни, это может проявляться как успех в деловой сфере жизни. Но, безусловно, это будет период, который предоставит перед вами новые возможности, если вы захотите вот именно открыться миру и больше взаимодействовать с окружающими. Сразу после перехода в знак Рыбы с 13 по 15 число Венера будет делать благоприятный аспект к Урану. И это может дать спонтанную поездку или неожиданную встречу новое знакомство, которое сильно повлияет на ваши мысли, на ваши, на ваши планы на ближайшее время. 16 числа Меркурий переходит в знак Водолей, ваш 12 сектор. Меркурий — это планета, которая отвечает за переговоры, за коммуникацию. И в ближайшие три недели положение Меркурия говорит о том, что это хорошее время для подготовки к чему-то. Это время, когда не стоит рассказывать о тех планах, которые у вас только в зародыше. Это период, когда лучше подготовить серьезную почву, фундамент для каких-то важных начинаний. Это период, когда очень хорошо изучать какой-то вопрос от а до я, в спокойной обстановке, когда вы полностью сосредоточены. Это время, когда вы можете захотеть иметь некоторый период для того, чтобы отдыхать. То есть будет наблюдаться такая тенденция ухода в себя. Вы можете ощущать, что слишком много общения вас сильно утомляет. И поэтому делайте себе сознательно вот такие периоды перегрузок, когда вы можете просто побыть наедине. Период с 16 по 18 число тоже можно считать неблагоприятными для поездок, покупки и продажи автомобиля, а также для подписания важных документов. 19 числа планета любви, красоты, гармонии и финансов Венера будет в благоприятном аспекте к лунным узлам. Напоминаю, что Венера находится в вашем знаке, поэтому есть серьезные основания полагать, что именно вы будете счастливым обладателем каких-то новых подарков судьбы, а также обращайте обязательно внимание на новые знакомства в этот период и финансовые предложения. 20 числа Солнце переходит в знак Водолей, ваш 12 сектор, и на протяжении всего месяца Солнце поможет вам разобраться со своими внутренними переживаниями, если они присутствуют. Это период, когда очень удачно будет происходить процесс подготовки к чему-то, процесс, когда вы расставляете все точки над «и», расставляете акценты, приоритеты. То есть если вы сомневаетесь в каком-то вопросе и вам нужно время, чтобы подумать, то вот… Вторая половина января и первая половина февраля — это идеальное время, чтобы действительно принять правильное решение. 23 числа Венера будет в благоприятном аспекте к Юпитеру, и это очень удачный день для финансовых сделок, для новых покупок, а также для того, чтобы в личной жизни тоже произошло что-то довольно приятное. Кстати говоря, этот день также подходит для посещения каких-то интересных мероприятий. 24 числа будет новолуние в Водолее, в вашем 12 секторе. И это будет первое новолуние после затмений, поэтому оно действительно поможет ощутить начало какого-то нового этапа в жизни. И поскольку это новолуние в 12 доме, то оно будет делать акцент на вашем режиме сна, режиме питания, это новолуние обратит ваше внимание на то, что нужно давать себе возможность отдыхать, избегать сильных перенапряжений и переутомлений. Также это новолуние поможет вам понять свои истинные мотивы и желания, и определиться в том, что действительно нужно вам. И если вы в каком-то вопросе попадаете под сильное влияние другого человека, то эта новолуние поможет вам все-таки разобраться, что же именно вы хотите в этой ситуации. 25 числа Меркурий будет делать текстиль к Марсу. Это очень хороший, очень активный аспект, который поможет вам реализовать задуманное. И это как раз таки могут быть первые цветочки ваших длительных моментов подготовки. Это как раз таки могут быть первые попытки внедрить какие-то новые проекты в свою жизнь. 27 числа Лилит переходит в Овен, в ваш второй сектор. Если вам интересно, что принесет этот транзит в ближайшие 9 месяцев, то обязательно пишите в комментариях. Если эта тема будет востребованной, то я, конечно же, сниму об этом отдельное видео. 27 числа Венера будет в соединении с вашим управителем Нептуном и одновременно будет делать квадрат к Марсу. В конце месяца вам лучше устроить себе отдых, проводите время с теми людьми, которые действуют на вас умиротворяюще. Избегайте каких-то ситуации, в которых вам нужно принимать решения здесь и сейчас. Конец месяца — это не то время, когда нужно действовать быстро, нахрапом и не успев подумать. Это, наоборот, период, когда нужно смаковать моментом и не торопить события. Это период, когда нужно найти время на себя и